Хм, коробка с ножом бабочка Всего за 5 кредитов. Да, у меня почти десятка, думаю, хватит точно. Возьмем первые 5, посмотрим. Главное теперь все не слить, нужно выбить золото. Капец, ради этого ножика пришлось сидеть 40 минут, потратить 3000 кредитов и выбить 10 обычных. Итак, смотрим анимации, Целая комбы. Это вертушка после смены оружия, далее после удара. А теперь я ничего не делаю. Это анимация спокойного положения, то есть он повернул его налево сначала. Теперь он его крутонет. Давай. Это просто нереально, я вам скажу. И, разумеется, сразу же запускались пацанами посмотреть, затестить, что он на себе представляет в реальном бою Так, это у нас обычная версия ножика. Корунд, конечно, ваншотит. Смотрим короткий удар. Два раза. Ну, вероятно, остальных ждет та же участь. Ну все, сейчас будем тестить золотой наш бабочку. Сейчас будет что-то невероятное. Это тройное убийство, представляете, с одного удара. С этим ножом целиться даже элементарно не обязательно. Убивает он даже рядом стоящих. Это какой-то дисбаланс с одной стороны. Он специально троих поставил. И то же самое. Вот сейчас еще кое-что интересное покажу. Ребята меня окружили просто толпой. Забрал четверых. То есть золотая версия ножа будет наносить урон по области, а также отличаться более высоким уроном и повышенным радиусом поражения, что определенно понравится всем любителям ближнего боя. Это просто охренеть можно. Ребят, вот это видео было такое экспериментальное, такое короткое. Еще даже короче, чем раньше, продолжение, конечно, будет. Сегодня я запилю еще парочку. Это просто экспериментальный формат. Так что ставьте лайк. Смотрите следующий ролик, вот справа внизу, о том, как я выполнял задание. Это очень прикольно получилось. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Слева уже победители прошлого конкурса. Пишите в личку на ютубе, чтобы забрать призы. Не прощаюсь.